Приезды. С вами Сергей Бердачек, в этом новогоднем видео я хочу поделиться одним из основных секретов контекстной рекламы, который позволяет реально экономить деньги и при этом достигать очень хороших результатов. Я, если кто-то из вас знает, как в армии используется обучение солдат, именно дешевое использование техники при стрельбе из пушки, из танка, делается... В ствол вставляется специальный такой внутренний подствольник. Тут пушка она большая, огромная, на самом деле снаряды вот такие огромные, а внутрь вставляется вот такой вот подствольник небольшого диаметра, там тридцать миллиметров, например, да. Получается, что вот такой вот маленький снарядик, но он работает точно так же, как и эта большая пушка. Получается, что в мишень идет в начале пристрелка, какие-то учения происходят на дешевом варианте этой же большой пушки то есть вся механика она как большая но стрельба идет маленькими снарядами за небольшие деньги то есть стоимость вот этого снаряда и настоящего снаряда может отличаться в десятки раз точно так же и в контекстной рекламе мы вначале делаем много рекламных кампаний за небольшие деньги много много много много чем больше вы их сделаете тем лучше после этого набирается статистика вы корректируете смотрите по таким то ключевым фразам срабатывает конверсия есть мы смотрим конкретно есть конверсия нет конверсии есть конверсия нету конверсии какие конкретные из этих объявлений срабатывают статистика показывает что только 3 5 процентов то есть 100 из вариантов, 100 вариантов только примерно 3 срабатывают вот чтобы найти эти 3% не надо вбухивать сразу большие деньги тысячи долларов можно запросто слить в трубу поэтому делаем именно небольшими итерациями небольшими рекламными кампаниями по 10-20 долларов ну может сотню там все зависит от того какой большой объем вы за раз в состоянии обслужить и выделяем вот эти вот 3-5 процентов дальше под эти 3-5 процентов уже создаем нормальную компанию которая стабильно отрабатывает и стабильно приносит вам деньги по набору статистики вот это именно основной секрет который позволяет положи в начале несколько сотен долларов на тестирование потом стабильно получать трафик который реально приносит деньги потому что что конкретно сработает в вашем случае какие конкретно объявления будут срабатывать никто вам гарантировать не может даже большой опыт имея никогда не получается сразу сделать работающую рекламу. Поэтому именно начинайте с тестирования небольшими кусками. Применяйте эту технику. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта большепродаж.ру. Удачи вам!